Приветствую на канале Шарабара. Продолжаем говорить про индуизм. И в этот раз над моим языком будут издеваться категория демоны и чудища в индуизме. А может и не будут, как знать, как знать. Приступим. Наиболее архаичный слой индуистской мифологии составляет класс духов сверхъестественных существ персонифицирующих силы природы духи обладали неким подобием индивидуальности иногда они закреплялись за наиболее выразительной частью ландшафта озером горой горной пропастью и все в том же духе интересный момент Религия веды называют таких м эм, фиксированных в пространстве духов гениями места держу в курсе Пример гения места, дожившего до наших тыней, это божество Мансаравара, которое считается хранителем одноименного озера в Тибете, одного из центров паломничества индусов. Здесь, по преданию, 10 тысяч лет назад великий мудрец получил от Брахмы священное знание. Текст Ригведы. Некоторые из духов эволюционировали до демонов, взяв на себя ответственность за определенные стихии или за какую-либо сферу человеческой жизни. Считается, что полидемонизм генетически предшествует политеизму. Этот подготовительный, скажем так, этап в ветах не отражен. Священные тексты составлялись в период, когда Арии уже убежали. Веренно исповедовали многих богов вместе с тем предание указывает что асуры демоны появились прежде богов в начале первенцы имели грады на небе и под землей и обладали всей полнотой небесной власти но затем возгордились, преисполнились ненависти к миру и образовали его полюс зла на момент составления первых ведийских текстов, поляризация небесных сил еще не была завершена. Об этом свидетельствует тот факт, что в ранней ведийской литературе асуры нередко смешиваются с адитиями, проявляются как адитии, индра, вруна, митра и другие, носители благих сил. Но позднее происходит разделение небожителей на два враждующих лагеря. В Упанишадах упоминаются суры, боги, а асуры это не боги. Первые осуществляют преимущественно созидательные функции, за Со вторыми закрепляется дурная репутация вредителей. Отцом Асур в разные времена признавали то Кашьяпу, то Праджапади, то Брахму. Помимо Асур, индусам известны также демоны Ракшасы и Пешачи. Общее количество злодеев исчисляется миллионами. Асуры воюют против богов, а Ракшасы и Пешачи против людей. Демоны имеют плоть, пол и уродливый облик. Их тела смертны, но души погибают только с уничтожением Вселенной. Верховный демон Бали. Проживает со своими сородичами в подземном царстве. Характерные черты индуистских демонов – исключительно злобный характер, могущество и агрессивность. Асуры вызывают затмение и засухи, останавливают течение рек, люто ненавидят богов и в сражениях с ними проводят всю свою жизнь. Противостояние асур и богов – это центральная тема древнеиндийского эпоса. Наиболее могущественный из асур – демон засухи Вритра. Змееподобный, без руки и без ноги, он лежит в водах, издавая шипение, и распоряжается громом, молнией, градом и туманом. Не менее страшен демон затмений Раха, периодически заглатывающий солнце и луну. Ракшасы не конфликтуют с богами, но неотступно преследуют людей. В ведах эти существа описаны как многоголовые, одноглазые и рогатые ночные чудовища, а в эпосе и пуранах как великаны-людоеды с огненными глазами и окровавленными кулыками, странствующие в ночи, нишичары. Ракшасы вредят людям всеми возможными способами, пешачи ограничиваются тем, что насылают на людей болезни. Некоторые демоны совершают отдельные добрые поступки. Ведийская мифология населена и многочисленными полубожественными существами. Так, ганхарвы, небесные музыканты, услаждали слух богов во время першеств. В качестве их возлюбленных выступают абсары, нимфы, населяющие воды и леса. Абсары живут и в земных, и в небесных реках, и на деревьях. Они встречаются и с людьми. Один из мифологических сюжетов, который повторяется и в Ведах, и в Упанишатах, это история Апсары Урваши, полюбившей Пуруравасса. Демонические, устрашающие существа Ракшасы были воплощением темных сил и считались опасными для людей. Их представляли в виде разного рода уродливых существ, с когтистыми руками, клыками, с четырьмя глазами. Ракшасы владели искусством превращений и могли принимать вид как людей, так и животных для того, чтобы нанести вред людям, в особенности маленьким детям и женщинам. Для защиты от ракшасов употреблялись многочисленные заклинания. Противники Девов асуры несли в мир разрушение. Дэвы борются с асурами, утверждая миропорядок. Страшная битва богов и асуров имела космическое значение. Итак, как мы знаем, Индия это колыбель двух крупных религий, индуизма и буддизма. В этой стране существовало множество религиозных культов и всевозможных учений. Количество легенд и британии точно могут назвать лишь люди, профессионально изучающие ее всю жизнь. С древних времен здесь действовало и немало мистических учений и оккультных организаций. Все они изучали наши потусторонние миры и пытались дать объяснения и классификации существующему миру. В частности, немало времени уделялось и демонологии. Ракшасы это в индийской мифологии злые демоны, упоминаемые уже в Ведах, где они называются также Яту или Ятудхана, принимают все возможные формы: собаки, нас совы и других птиц, брата, мужа, любовника и все в том же духе, далее-далее, на что фантазии хватит. Чтобы обмануть и нанести вред. Особенно их надо остерегаться женщинам во время беременности и родов, чтобы они не завладели ребенком. В Адхарваведе ракшасы изображаются большей частью имеющими человеческий образ, но иногда и чудовищами. Цвет их черный, иногда синий, желтый или зеленый. Они едят человечье и лошадиное мясо, выпивают коровье молоко и стараются попасть внутрь человека, когда он ест или пьет. Попав в него, они начинают терзать его внутрь. И причиняют болезни. Они же причина сумасшествия. Вечером ракшаса пугают людей, причем пляшут вокруг их жилищ, крича по обезьянему, шумя и громко смеясь. А ночью летают, приняв образ птиц. Главная их власть и сила ночью или вечером, их прогоняет восходящее солнце. Особенные старания обнаруживают ракшасы, когда хотят помешать жертвоприношению. Против них тогда обыкновенно призывают огни, прогоняющего тьму и убивающего ракшасов. В позднейшей индийской мифологии ракшасы в общем продолжают служить олицетворением мрачных и зловредных сил природы. Важно отметить, что в индуизме ракшасов можно разделить на три отдельных класса, различающихся, по-видимому, не только свойствами, но и происхождением. Безобидны их называют якши. Гиганты, титаны исполины, раса не уступающая мощью богам и являющаяся их врагами и ракшасы в классическом восприятии, то есть демоны приносящие болезни, пугающие вселяющиеся в живых или мертвые дела и поднимающие последние для охоты на людей и веселяющиеся как-то еще иначе. Если говорить о последнем классе, то можно назвать несколько типов всевозможных монстров и злых духов, которые известны в индуизме. Виталия – это злой дух, входящий в свиту самого бога Шивы. Обычно этот дух обитает на кладбищах, он имеет привычку вселяться в тела умерших. В таких случаях труп превращается в зомби, возвращаясь в мир и охотящийся на людей. Можно предположить, что витала разновидность этого духа, становящаяся не просто зомби, а настоящим вампиром. Пишачи считаются мелкими демонами Индии. Они подчиняются богу мертвых и занимаются, среди прочего, тем, что насылают на людей максимальное количество болезней. Чем больше от них погибало, тем больше пишачи получали пищи. Преты – это духи умерших, отличающиеся своей ненасытностью. Если не совершить определенный обрет, чтобы преты отправились на небеса, они могут превратиться в опасных демонов бухт, слуг Шивы. Кимбарушами, разновидность существ, способных принимать животный облик, бывают те, кто трансформируется полностью, и те, кто лишь частично, сильны и порой опасны для людей. Главой этих последних ракшасов был Равана, вместе с которым они являются потомками Пуластии. Ракшас Атикия, сын Раваны, был одним из самых могущественных демонов, сражавшихся с армиями медведей и обезьян за стенами Золотого Дворца Ланги. В конечном счете, он был убит Лакшманой, Ракшас Тришир Трехголовый был братом владыки демонов Раванны, поедал только человечье мясо. По другим источникам Ракшасы произошли из ноги Брахмы. Вишну Пурана производит их от мудреца Кашьяпы и жены его Кхасы, дочери Дакши. В Рамаяне рассказывается, что Брахма, создав воды, создал также и особые существа, Ракшасы, для их охранения. В этом же эпосе дается описание уродливого вида Ракшасов, какими они представились союзнику Ра. Гануману, когда он проник в город Ланку в образе кошки. Ракшасы носят много эпитетов, изображающих их различные отталкивающие свойства и наклонности. Убийцы, воры жертв, ночные бродяги, людоеды, кровопийцы, чернолицы и все в том же духе, духе, духе. Ракша Салока в индийской мифологической космографии одно из подразделений или небес Вселенной, отведенное для жительства демонам, ракшасам. Согласно учению философских школ Санкхия и Веданта, признающих восемь таких небес, ракша Лока будет шестым от неба Брахма, где обитают высшие божества. Ракшасы в ведийской и индуистской мифологии – это злые демоны. Их еще представляли в виде огромных чудовищ с многими головами, рогами, клыками. В отличие от асуров, являющихся соперниками богов, в ведийской литературе Ракшасы рисуются ночными чудовищами, преследующими людей и мешающими жертвоприношениям. Они сами имеют устрашающий вид, одноглаза с несколькими головами, либо принимают обличие зловещих зверей и птиц позднее о ракшасах обычно говорится как о великанах-людоедах длинные руки с глазами огромными животами проваленными ртами окровавленными клыками и все в том же духе не стоит относить к демонам индии но многие иностранцы путают с ними нагов это раса полубогов имеющих змеиные дела и одну или несколько человеческих голов сосуществовали с людьми в относительном мире пока не ушли под землю что ж Имена и названий оказалось мало, а которые были не такие уж и сложные. Это хорошо. На 7 позвольте откланяться. Ставь же мне пиши, подписывайся, делись, ты знаешь, что он доделал все, как обычно, все как всегда. Дзинька-бринька и счастливо.